Всем привет, меня зовут Горелов Сергей, я являюсь сотрудником компании Квибыруб и сегодня мы поговорим о пищеварочных котлах Апач. Пищеварочные котлы Апач предназначены для варки и тушения. Их можно использовать в столовых, ресторанах, больницах, школах. Они позволяют готовить как традиционные, так и диетические блюда на пару. Пищеварочный котел состоит из нескольких элементов. Это корпус, чаша с крышкой и нагревательные элементы. У модели с косвенным нагревом это пароводяная рубашка. Корпус котлов Apache выполнен из высококачественной нержавеющей стали IC304. Столешница толщиной 1 мм предотвращает проливание жидкости на пол. Внутренняя чаша также изготовлена из высококачественной стали IC304. Одно чаши изготовлено из более устойчивой коррозии IC316. В ассортименте представлены котлы как с прямым, так и с косвенным нагревом. В первом случае нагрев чаши происходит непосредственно от горелки либо нагревательного элемента. Во втором случае нагрев происходит за счет пароводяной рубашки которая позволяет котлу равномерно прогреться. Таким образом, пища не перегревается и не пригорает. Модели с прямым нагревом рекомендованы для приготовления жидких блюд, супов, бульонов. В модели с косвенным нагревом можно готовить более густые блюда, пюре, каши и так далее. Особенности пищеварочных кослов Apache Максимальная рабочая температура 110 градусов. Три уровня мощности нагрева. Крышка из стали оси 304, гарантирующая минимальные потери тепла и пара. Кран для залива горячей и холодной воды. Кран для слива готового продукта. Опора данных, данных котлов Apache регулируется по высоте. В нашем ассортименте присутствуют котлы 700 и 900 серии, глубиной 700 и 900 мм соответственно. У нас представлены электрические и газовые модели 700 и 900 серии. В ассортименте представлены котлы с разным объемом рабочей чаши. В 700 серии котлы на 50 литров, в 900 серии на 100 и 150 литров. В 700 серии представлены 2 пищеварочных котла с косвенным нагревом, электрический и газовый. Оба объема 50 литров. Мощность электрического котла 9 кВт. Напряжение 380 вольт. Мощность газового котла 12,5 кВт. В пароводяной рубашке всех котлов Apache с косвенным нагревом есть предохранительный клапан давления. В 900 серии представлены два электрических котла с косвенным нагревом объемом 100 и 150 литров. И мощностью 14,4 кВт, а также два газовых котла с прямым и косвенным нагревом объемом 100 литров и мощностью 21 кВт. Все газовые котлы Apache и 700 и 900 серии оснащены пьезоэлектрическим поджигом и горелками системы стабилизации планики.